Президент подписал указ, согласно которому Самат Кылджиев назначен руководителем аппарата правительства министром Кыргызской республики. Также указом главы государства Санджар Мукамбетов утвержден должности министра экономики Кыргызской республики. Эркинбек Чудуев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Кроме того, Сорумбай Джимбеков подписал указ, согласно которому Дастан Дугоев назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской республики. Вице-премьер-министр Замербек Аскаров провел заседание Координационного совета по взаимодействию с партнерами по развитию при правительстве. Отмечен определенный прогресс в продвижении ранее обсужденных вопросов в рамках деятельности данного консультативного органа. Так, было одобрено положение по управлению государственными инвестициями. Уверен, что принятие данного положения значительно улучшит работу министерств и ведомств по продвижению проектов государственных инвестиций и будет полезной также для партнеров по развитию, отметил Замербек Аскаров и выделил прогресс в решение насущных водных вопросов. Вице-премьер напомнил, что 23 мая текущего года состоялся запуск Центра климатического финансирования. Необходимо объединить усилия правительства партнеров по развитию гражданского общества для усиления работ по климатической политике и увеличению объемов инвестиций в климатические действия, добавил он. Замирбек Аскаров особо подчеркнул важность проведения донорской конференции, инициатором которой является президент. На совещании состоялась презентация о цифровой трансформации республики. Сопредседатель Координационного совета, глава Офиса Всемирного банка в Кыргызстане Болорма Амгабазар отметила, что партнеры знают, насколько эта тема актуальна, приоритетна для президента и правительства страны. В рамках заседания Координационного совета были обсуждены вопросы цифровой трансформации. План правительства до 2023 года по реализации программы деятельности правительства, а также вопросы разработки дорожной карты развития водных ресурсов. Участники совещания отметили необходимость ускорить процесс разработки и реализации ряда вопросов. В Кыргызстане впервые открылась биржа цифровых активов. Это уникальная площадка по торговле акциями, облигациями, иными финансовыми инструментами, а также цифровыми активами. Предполагается, что биржа поспособствует возрождению экономики Кыргызстана. Продолжит Кубатку Ванжбек Улу. Этот институт был разработан и адаптирован под Кыргызстан. Он позволит развить экономику страны и станет передовым во всей Центральной Азии. Мы будем воспитывать новое поколение, обучать их технологиям блокчейн и свои знания они в последующем смогут проявить в какой-либо профессии в будущем. Поделился планами директор биржевой компании и сообщил, что площадка биржи объединяет традиционный рынок ценных бумаг, акций и различных технологий. «Корпорация Central Asia International привлекает зарубежные средства торгово-промышленных компаний. Эта компания возродит экономику страны. Деятельность новой биржи будет направлена на оказание клиентам полного цикла трейдинговых и посттрейдинговых услуг». На способствование экономическому росту путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний иностранных инвесторов. На церемонии открытия биржи цифровых активов Центра Лейже Интернешнл вице-премьер-министр Замирбек Асхаров призвал общество не бояться цифрового будущего, ведь оно уже наступило. По его словам, система биржи цифровых активов уже сегодня приступает к своей работе. На сегодня цифровизация и фискализация широко распространяется по всей республике. Сегодняшнее мероприятие является одним из непосредственных результатов усилий по цифровизации и фискализации. Подобные проекты нужно поддерживать. Культура биржевой торговли требует вхождения предприятия в листинг. Для этого нужно платить налоги, вести бизнес прозрачно, а выпускаемая продукция должна быть качественной, что влияет и на выручку, а с ней и на прибыль, которая, в свою очередь, влияет на рост акций и доходность, и далее на рост инвестиций». Авторы проекта уверены, что биржа цифровых активов станет площадкой, где можно будет реализовать всю цепочку цифровых и информационных операций. В Базар-Кургонском районе Джалалабадской области ученик 11 класса побил девятиклассников за то, что они фотографировались с его девушкой. Видео инцидента опубликовали пользователи социальной сети Facebook. На нем видно, как подросток построил мальчиков и бьет их. В УВД Джалалабадской области сообщили, что данный факт действительно зафиксирован, однако заявление в милицию не поступало. Мальчики учатся в одной школе. Потерпевшие сфотографировались с девушкой 11-классника, за это он завел на территорию пансионата и стал бить, прокомментировали в УВД. Бабушка двухлетней девочки, скончавшейся в больнице, не может покидать пределы не только Кыргызстана, но и Джалалабадской области. По информации УВД региона, бабушка скончавшегося от множественных травм ребенка проходит по делу как свидетель. Назначена дополнительная экспертиза, по результатам которой возможно Переквалификация статьи на более тяжкую. Будет также определен обвиняемый. Двухлетняя девочка из Сузака, поступившая в больницу Джалалабада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание. Сотрудники общественного фонда Лига защитников прав ребенка создали координационную группу для оказания помощи ребенку. Они будут добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении девочки. В этом году запланировано уложить асфальтобетонное покрытие на более чем 363 километрах дорог Кыргызстана. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорог, за счет бюджета заасфальтируют более 126 километров дорог. При этом положат асфальт на 7 километрах дороги Балакчи-Тамчи-Корумдо. Кроме того, отремонтируют дороги местного значения, в том числе проходящие через населенные пункты. За счет государственных капитальных вложений планируется заасфальтировать практически 180 километров дорог. В том числе отремонтируют более 139 километров дорог в районных центрах и 40 километров на основных объектах, таких как автодорога Кокташ-Ахсай-Тамдык, Ахсай-Рават и других, подчеркнули в Минтрансе. В Бишкеке проходит стартовый семинар по реализации второй национальной инвентаризации лесов Кыргызстана. Целью семинара является обеспечение устойчивого развития лесного сектора, сохранение актуальной информационной базы данных о состоянии лесов, их количественных и качественных характеристик, внедрением принципов экосистемных услуг и адаптации к изменению климата. Необходимо отметить, что инвентаризация лесов дает полную информацию о растительном покрове, позволяет создать полноценную карту видов лесов, оценить динамику производства, зашедших изменений в сравнении с данными предыдущего исследования. И в рамках инвентаризации, в рамках этого проекта будет изменение порядка 30% лесного кодекса, который должен работать на развитие лесного сектора. Вот. И там точно будет терминологии муниципальные и частные леса. И мы должны всегда учитывать эти моменты и ввести в законодательство, что будут такие леса у нас в Кыргызстане, что каждый гражданин может посадить определенное количество земель, и это будет частный лес, частные леса, и частные леса тоже будут охраняться законом в Бишкеке состоялось второе заседание Координационного комитета по проекту «Мое село» в Кыргызской республике, на котором утвердили 30 пилотных сел проекта. Проект реализуется в рамках меморандума, подписанного между ГАМСУМО и Корейским агентством по международному сотрудничеству. Целью проекта является улучшение условий жизни сельских жителей через развитие на основе участия общин создания ряда пилотных модельных сел для дальнейшего распространения опыта. На развитие 30 сел планируется до 2022 года выделить грантовую помощь в размере 3,5 миллионов долларов США. По итогам заседания координационного комитета мы определились по 30 селам. Это 15 сел Возской области, 12 сел Баткенской области и 3 села в Чуйской области. Проект рассчитан на 4 года. Значит, первый год. В этом году будет выделены по 25 тысяч долларов каждому селу. В следующие годы уже будут отбираться лучшие села, которые покажут хорошие показатели по реализации этого проекта. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.